В восторге от обучения сбылась моя мечта, она конечно, получила профессию графического дизайнера. Вот. Мне очень понравилось. Во-первых, как человек, который давно уже работает в фотошопе, даже для меня было что-то новое узнать. Мне понравились преподаватели, как преподносили материал. Особенно понравился курс дизайна упаковки, было так энергично, интересно, захватывающе. И те, хочу посоветовать тем людям, которые сомневаются, идите, это классно, это здорово, оно того стоит.